По многочисленным просьбам сравнение передних ресничек китайских и рестайл. Заглянул на огонец Серега, капу с драйва. кто его знает. Всем привет. В общем разницы не вижу я никакой. Китай оригинал. Не знаю, как телефон передает. Будем ловить темноту, что у нас немножко проблемно, чтобы заснять это в темноте.